Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы рассказать о своей работе с Александром Кругловым, желтым мужиком. Когда я к нему обратился, я сначала был в некотором недоумении. Это довольно странный все-таки человек, как можно судить по его публичной странице ВКонтакте. Но при общении я убедился, что это очень грамотный, очень умный, очень квалифицированный человек. Он настоящий профессионал, обязательно поможет любому, кто к нему обратится с темой выступлений и на самом деле с многими другими вопросами. Он учит держать себя на камеру, учит, как правильно выступать, учит, как вообще правильно себя вести и как не заморачиваться даже по поводу выступлений. Это должно проходить легко, свободно и естественно. Уже после, до да всего буквально там после одного-двух занятий с Александром я уже могу говорить о успехах, о том, что я поменял свое отношение и к процессу, и вообще к выступлениям в целом. И, в общем, очень рекомендую желтого мужика. Обращайтесь к нему. Точно вам говорю, не пожалеете. Это вот такой вот выбор. Спасибо.